Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Боже, милостив буди мне грешным. Благословен Бог наш всегда, ныне и присный, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, утешлю души истины и же везде, вся исполняя сокровища благих жизней Подателю. Приди вселись, овны, и вселись вны, и очистины ну, от всякие скверны, и спаси, блаже души наша!» святый Боже, святый крепкий, святый Бессмертный, помилу нас, святый, Боже, святый крепкий, святый Бессмертный, помилу нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. нас. нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу и Ныне и Пресне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилу нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости, беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и и во веки веков. Аминь. Отче наше, Сын на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля твоя, як небесей на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якобы, уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, как от твоей Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присны, во веки веков. Аминь. Оставшего от сна, припадаем Ти блаже, И ангельскую песню вопием сильнее. Свят, свят, свят, если Боже, Городицу и помилуй нас. славу Отцу и Сыну и Святому Духу. «От удра и сна воздвигл меня, еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое тверзи, воя же и Тя, святая Троица, свят, свят, свят, еси Боже, Богородицу помилуй нас, и ныне и присны во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и кое-го жду деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят, еси Боже, Богородицу помилуй нас». Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. От славы став, благодарю Тебя, святой Троице, у многие ради благости, долготерпение Твое и Я, Не прогневался из синами ленивого и грешного, Не же погубил меня и Сисобеззакон мимо ими, Но человек колюбствовал Есе обычно. И в нечаянии лежащего воздвиглыми Оиси, вы же вати, и и державу Твою, и ныне просвети, мое очи мысленное, отверзи мои уста, поучайтесь и слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя у исповедании сердечным, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и Пресне, во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Помилуй мя, Божие, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие Мое, наипаче мы от беззакония Моего и от греха Моего очистимя. «Яко беззаконие моя аз знаю, и грех мы преду мною есть выну, Тебе, единому согреших, и лукавое пред Тобою, сотворих, яко да оправдившись его в всех твоих, и победишь в них да ти. Ити, себо в беззаконии зачат есмь, и во гресех родимя мать Моя, се истину возлюбил, Еси, безвестные тайные премудрости Твоя явил Миси, Окропиши меня и сопым мочищуся. О, мышь, и паче снегу убелюся, слуху моему даси радость и веселье. Возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созишь во мне, Боже, и дух прав, обнови его утроби моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего, святаго, не отыми от меня. О, сдашь мне радость спасения твоего, и духом ладычным утвердимя, Научу беззаконное путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся. «Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мы правде Твоей, Господи, устне мое утвердиши и уста мою возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, если жертву дал бы хубо, все не неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит».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 Света от Света, Бога Истина, от Бога истина, рожденна, несоотворена, единосущна Отцу, Им же Вся быша, нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес, Его плотившегося от Духа Святого и Марии Девы, Его человеческого, распятого розаны препонтистем Пилате, и страдавшего и погребенного, его скрестшего в третий день по Писаниям, Его шедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славу судить живому и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господу животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемый славима, глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую Церковь, исповеду единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, не ли же сотворих благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неусужденно отверзу уста Мое недостойное, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присны во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти Спася, и припады Его пиют, не дашь мне уснуть Его греховней смерти. Но, ущедремя, распныся волю, и лежащим в лености ускори в воставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посненочнем восьяйми день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, владыко Человеколюбче, от сна в прибегаю, и на дела Твоя подвязаюся милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мя на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в Царствие Твое вечное. Ты, Боисимой, Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу отсылаю ныне и и во веки веков. Аминь. Господи, же ежемногую Твою благостью и великими щедротами Твоими, дал еси мне рабу Твоему, мимушедшее время нощи сия, без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем, творите волю Твою, всегда ныне и присны, во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, любая Божьей силы всякие плоти, Вышних живы, насмиренные, презирай, Сердца же и утробы испытуй, И сокровенное человека в яве предведой, Безначайный и приснусущный свете, У него же не есть применение или приложение осенения Сам бессмертный царю, Прими моление наше, Я равностоящее время, На множество Твое щедро дерзающие От скверных себе у стен творим и оставя нам при решении нашей аж делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистину от всяких скверных плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящих к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славой у Судья всех приидет, Кому ж да отдать и по делам Его, то да не падший, обленившийся, но бодрствующе, и воздвижене в дело, не обрящимся готове в радость и Божественный чертог славы Его совнидим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизвеченная сладость зрящих, Твоего лица доброту неизвеченную. Ты, бойся истинный свет, просвещай и освящаяй всяческое, и тебя поет вся тварь, во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи милости, творящего присно с нами велика же и неисследованная, славное же и ужасное им же числа подавшего нам сон в упокоение немощи наше и ослабление трудов многотрудное плоти. Благодарим Тя, яку не погубил еси нас собя законами нашими, но человек олюбствовал еси обычно, и в ничане лежащие ны ни воздвигл еси, же славословите державу Твою» тем же молим безмерную Твою благость. Просвети наши мысли, о часа, и ум наш от тяжко-гостноленности его стави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваление, я, куда возможен, непоколеблемо пейте же, и исповедайтесь Тебе, о всех и от всех славим Богу, безначальному Отцу, с Одинродным Твоим Сыном, и все святым и благим уже утворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. «Воспеваю благодать твою, Владычице, молю тебя умой о благодати, вступай и правыми настави путем Христовых заповедей, в детей к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связанный пленницами грехопадений, мольбами твоими разреши, Богу невесту, внощими его в дни сохраняй, борющих враг избавляющими, разнудатели Бога Роша, умершленными страстями оживи. Я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети. О дивная владычная палата, дом Духа божественный мне сотвори. Врача врачу и души моя многолетная страсти. Волнувшись житейскую бурю, кости зиме покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и червя же злаго, и тартара. Да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника». Ново сотвори мя, обедшавшего нечувственными и пренепорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными учите веселье со всеми святыми сподоби, пресвятая Деву, услыши глаз непотребно раба Твоего, струю давая мне слезам причистая, души мои оскверну очищающие. Стена не от сердца приношу и непрестанную у сердцу владычицы, Молебную службу мою приими и Богу благоутробному принеси. Привысшее ангел, мирскаго мя превысшее слитие сотвори. святоносное сене небесное, духовную благодать у меня воздей и уст не к похвалению, Осквернено скверную все непорочное. Душетленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и во во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи и Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и Си, якуда спасеши всех. И паки спасе, спаси меня по благодати ему лютя, а с отдел спасешь име, благодати дар, но долг паче. Ей многие в щедротах, и неизвеченные в милости. Веруя в мя, рекла еси о Христе мой, жив будет и не узит смерть его веки, аще убо веры, и оживтя спасает отчаянное все верую спасимя, як у Бог мой си Ты и создатель. Вера же вместо дел давменится мне, Боже мой, не обрящи же бы делот нюд оправдающих мя, но та вера моя дадовлеет вместо всех, тада отвещает, тада оправдит мя тогда покажет мне причастника славы Твоя вечная. Да нюбу похидит меня сатана, и похвалится слове, я же отторгну тебя от Твоя руки и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу. Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро погиб Бог. Ты боися, Бог мой, от чрева матери Моя. я. Сподоби подобием Господи, ныне возлюбите Тя, яко возлюбив иногда той самый грех. И паки поработать и тебе без ленности точно, как уже по работах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, и Спасу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присны во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего телесе. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, Хранителю и покровителю окаянное мое души и тело, всями прости великими тебя оскорбих во вся дни живота моего и ащи, что согреших пришедшую ночь сию покрыми в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного и ни в коем гресе прогневую Бога, и молись и за Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мя раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего уныния, Забвение, неразумие, неродение И вся скверное, лукавое и хульное помышление От окаянного моего сердца И от помраченного ума моего И погаси пламень страстей моих Яку нищеснь и окаянен И избави мя от многих и лютых воспоминаний И предприятий И от всех действ злых свободи мя Яку благословенный си от всех родов И славится почестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святой Божий, яко аз усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику у души моей. Богородица, Деву радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, о кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиму, славнейшую, без сравнения Серафим, без остления Бога, Слово Росшую, сущую Богородицу Тя, величаем».